Анатолий Александрович, здрасте. Да. привет, привет. Рад как... видеть это. Взаимно, взаимно. На родной земле. Да, Алтай вообще прекрасное место. Здесь голодать само то. Там не только голодать, там жить даже хорошо. Это же моя родина. И я написал книгу, пока еще не издал, которая называется. Ну, Некрасов. Где жить хорошо? Не никому жить хорошо, как тот Некрасов. где жить хорошо? И Алтай. А только на Алтае, да, самое лучшее. Так, у меня первый вопрос: вы буквально пару лет назад голодали, когда мы с вами встретились, по-моему, даже вы выходили из голодания. И вот интересно, был ли опыт до этого голодания? И как вы подошли к такому длительному голоданию? Какую литературу изучали? Как я докатился до жизни такой, чтобы не есть? Ну, ты же тоже, видишь, докатился. Докатился. Сколько ты уже неешь? Сегодня седьмой день. Седьмой день, ну нормально. Как себя чувствуешь? Хорошо? Да, отлично. Ну, скучно, надоедает потихоньку, но так. Запомни вот это слово, надоедает. Мы потом к нему вернемся. Дело в том, что вообще голодание – это не совсем верный термин. То, что я считаю, голодание – это тогда, когда ты есть хочешь, а пищи нет. Это голодание. Да, да. А когда ты, а ты пищи есть, но ты не ешь, это неедение, лучше, того же сказать. Но это так, это просто уже для разминки. Конечно же, я прошел много этапов этого способа очищения тела. И начал, конечно, не по собственной воле. В то время, это в начале 90-х годов, у меня была очень сильнейшая круглогодичная аллергия. Я потому что иммунную систему угробил на вредном производстве, и у меня ну, практически все время, <смех> независимо. Даже э, в феврале солнышко чуть перегреет, у меня уже все пошло. Короче, только вот январь вроде бы, вот, э, был у меня более менее нормально. И вот это меня заставило искать пути. Что только не перепробовал, лекарственные методы все, конечно, это не помогало. И тут мне один встретился доктор, который. Занимался они, то есть научно подходил. Он следовал русской школе голодания. он меня просветил, он кандидат наук, и он меня хорошо просветил. Так, объяснил, что эта вещь вообще замечательная. Что... Почему русская? Потому что вообще школа голодания как целительство, как оздоровление, она началась вообще-то в России в конце XIX века. В конце XIX века. Потом это практиковалось, со всей Европы ездили в Россию проходить лечебное голодание. После революции эти врачи уехали, или их вытеснили они, или они уехали просто, эмигрировали и организовали школы там голодания. По сути, и потом к нам через много лет уже в 60-х годах, 70-х, и уже с Запада пошло снова голодание лечебное, которое у нас было закрыто в то время. То есть, по сути, вот так вернулась русская школа к нам в виде поля Брега. и так далее. Это уже потом. И вот он меня познакомил с этой системой, подсказал, как делать, и я под его руководством ушел на первое недельное голодание, 7 дней как раз. Ну, нормально, прошел, все хорошо. Во время, во время голодания было легче с этой моей болячкой. Аллергия отодвинулась. Не так, что пошла, но отодвинулась чуть-чуть. Только перестал голодать, и она снова вернулась. И вот тогда он мне подсказал, говорит, надо проголодать несколько этапов в течение года. Но, говорит, подольше надо. И, короче, я еще раза три в этот год, дней уже уже по две недели поголодал. И, в принципе, к концу года я вышел уже на более нормальное состояние. И в дальнейшем, ну, в дальнейшем я просто перешел на другую систему питания. Но здесь еще один момент э, очень важный. Э, голодание не только помогло мне избавиться от болезни. Не совсем, потому что дальше я применял много еще других энергетических практик. А вот э, э, избавиться еще от зависимости от еды. От зависимости от еды. Вот это вот было, э, ну как это сказать, наверное, главное. То есть я не верил, что можно не есть. Я был зависим от еды. Я много тогда ездил по командировкам, и был простой принцип. Увидел пишу, пищу, съешь ее, потому что неизвестно, увидишь ли это дальше. Да, да, да. Да, и дать до конца, да, вот такие программы. Тарелка должна быть пустой, да? Да, да, да. да. Ну, ты же понимаешь, а поголодав, я понял, что оказывается, это не главное в жизни, ради желудка жить не стоит. Узнал еще более крутые там методы, когда... Там, в Гималаях, Монахи там погоду не едят, я очень удивился. Но когда я сам прошел, я понял, что это вполне реально, это возможно. А так я не принимал это ничего. Так что у меня поменялись мозги. Вот с этого началось мое, кстати, пробуждение. С голодания началось мое пробуждение. Потому что не только желудок очистился, но и мозги очистились. Вот это ушла зависимость, и с этого все пошло. Вот так вот. Это была моя предыстория. А можно, вот как раз продолжение этой мысли, вопрос, вы как уже психолог, тогда, я так понимаю, только начинали, возможно? Вот. Сейчас уже, владея глубинными знаниями, вот в те голодания там недели-две, как ощущались тонкие тела, и как вы это ощущали? То есть физическое тело, я думаю, оно чувствовалось быстро, а вот именно всем, ну, интересно тонкие тела, как они ощущаются, и как это влияет на психику? Вот... Uh, Действительно, я сначала не понимал, не понимал, что происходит со мной, с моим сознанием. То есть я стал замечать, я тогда ничего не знал, я был еще остаточный коммунист, был директор завода. То есть, ну сам понимаешь, такие регалии мне не позволяли задуматься о чем-то высоком и духовном, о каких тонких телах. О чем ты говоришь? Ну вот. Но я стал замечать некоторые вещи. Например, я много мотался по стране. Это было уже начало 90-х годов. Сам понимаешь, это были такие жуткие времена. Предприятие осталось без средств, без госзаказов. И мне приходилось ездить, выбивать деньги, прочее, искать каких-то подрядчиков. А я выпускал лазеры. Кому нужны лазеры, когда все челночили и выживали. <с> ну и вот. И помню, приехал э, в один институт, институт микробиологии. Хотел, хотел им продать лазер. <с> э, институт микробиологии. И вдруг я заметил, я с ними общаюсь, я понимаю, о чем они говорят. То есть, хотя терминология, ну сам понимаете, электронщик, и микробиология. Совершенно предположная Но я их понимаю, мало того, я начинаю с ними разговаривать их терминами, их словами. Они спрашивают: а вы микробиолог? Я говорю, да нет, я электрощик, не может быть. А откуда вы все это знаете? Я говорю, ну не знаю. Пришел в гостин, думаю, откуда же я все это знаю? Не понял, почему я это знаю. Потом еще несколько фактов, попадая в какие-то пространство, и я как бы включаюсь и начинаю в этом пространстве чувствовать себя комфортно. Говорю почти на том же языке, на тех же терминах, понимаю, говорю, то есть это один факт, еще не, еще не дошло до меня. Это. Mm -hmm. Потом приезжаю на завод, а там ну, сами понимаете, такое было время, когда денег, и прочее, там кошмар, конечно, до часов до 8-9 я только разгребаю заводские дела, там кабинет, дверь туда-сюда, люди, потом еще сижу с бумагами, потом еще домой беру пачку документов, чтобы поработать. Короче, часов 11-12 я только оказываюсь дома, утром снова. Ну, вот в таком режиме. А тут я вдруг заметил, что я приезжаю поработаю, да, все активно работают, 6 часов и никого нет приемной. Я себе а где люди? Вовсе нет, все, вопросы решены. И тут я начал соображать, со мной что-то произошло. Со мной что-то произошло. Оказывается, вот это голодание, оно активировало, очистило не только физическое тело, оно очистило и тонкие тела, Их взаимодействие друг с другом. И я стал более коммуникабелен во всех пространствах. И я, например, ко мне до этого, если приходил, допустим, начальник цеха, и там мы с ним на матах решали вопросы производственные. И это, на это уходило много энергии, сил, времени. А здесь легко я с ним то-то-то, два-три там предложения, как-то раз, раз, все по рукам пошел. Я за более короткое время стал успевать делать гораздо больше. То есть вот за счет вот такой э, коммуникабельности, выросшей. Именно благодаря всем тонким телам. То есть этот процесс, вот таким, так сказался, голодание пошло, оказывается, не только на физическое тело, и проявилось и в тонких телах. Тогда какой возраст был? У меня тогда было около 40 лет. И вот сейчас плавно перейдем к вопросу. Вот я считаю, что это очень невероятно мощное достижение, если я не ошибаюсь, поправьте, в 69 лет зайти на голодание 45 суток. Ну да. <силучреческий> это, это было, это да, у меня есть такой опыт. Я его не планировал. Вообще, все последующие голодания, потом у меня их было не так много, потому что я уже вел. Вот после того первого голодания я вел уже более качественный, здоровый образ жизни и питание было соответствующее. Ел немного ну, дальше уже я регулировал вопрос, но тем не менее иногда приходилось, в общем-то, этот процесс проводить. Мало того, я и сейчас даже иногда такие вещи запускаю перед тем, как, например, какой-то провести ну серьезное мероприятие. Вот, например, мне нужно было поехать в Непал, чтобы предупредить землетрясение. Это было несколько лет назад. Я подготовил команду, мы должны были упредить землетрясение поработать с землетрясением, чтобы оно не состоялось. Вот. Поэтому готовился серьезно, там, соответственно, организм честно, что нужно было работать с мощными энергиями. А чтобы работать с мощными энергиями, тело должно пропускать. Ну, хорошо пропускать энергию. Вот. То есть для таких вещей. Поэтому я, в принципе, голодание как инструмент уже такой специальный инструмент использую. В каких-то ситуациях, перед каким то событиями, перед какой-то какой работой большой А здесь так получилось. Раз утром просыпаюсь, есть не хочу, ну, хорошо, тело спрашивает. У меня питание, вообще это очень простое, простая формула. Питаться, как дышать. То есть, естественно, легко и без перенуждения. Uh -huh. Я э, много прошел всех, все формы. Там, э, от вегетарианства до э, неедения. Вот весь диапазон, там, и веганство, там, и так далее, и так далее. И сыроедение, и сокаедение, так и так далее. Так вот. А здесь не хочу, ну не хочешь тело, ну ладно, не будем есть сегодня, наверное, тебе хочется отдохнуть. Сутки прошло, не хочешь? Нет, ну нет, пойдем дальше. То есть я пошел за телом. Ну я уже понимаю, что что-то за этим стоит. Если тело не хочет, ну значит, ну думаю, почиститься захотелось. Ладно, проходит три дня, не хочет дальше, неделю, не хочет дальше». Ну, думаю, наверное, какая-то более серьезная задача. То есть, наверное, к чему-то у меня э, готовится, как к очередному какому-то, может быть, посвящению, там или что такое тоже бывало. А вот. И э, потом, когда уже, э, когда уже пошло там, приближаться стало к месяцу, я уже понял, что здесь что-то более, еще более серьезное. Потому что вроде бы никаких мероприятий не намечается, никаких э, ретритов. И я решил все-таки понять причину, а что, для чего я. И потом я понял, наверное, я иду вообще в неедение. Знаешь, есть такая форма. То есть, когда вообще. Или прано питание называют, ну, в общем, по-разному, солнцеедение. То есть, и, наверное, в такой режим Я, в принципе, понимал, что это такое. Я побольше включил энергетических практик, но когда я голодаю, всегда энергетические практики активно использую. Но здесь я еще так энергичный. Месяц не ну Да, все, я понял, что я иду в мире. И начиная со второго месяца уже, если до этого у меня вес уходил, ну, сначала уходил быстро, потом медленно, медленно, потом немножко, но тоже все-таки уходил. То вот уже начало второго месяца вес стал пребывать. Хотя оставалась та же вода. Вот. Вес стал пребывать. я понял, что да, я пошел в неедение. Ну и уже всех сказал, говорю, ребят, наверное, я буду вот обходиться на солнце, воздух и вода, как говорится. Mm -hmm. вот. Прошло еще полмесяца. Нормально себя чувствую. И... Вот здесь, вот я напомню то слово. Стало надоедать. Надоело. Ты знаешь, надоело. И, ну, оно и так надоело, вода и вода. Ну, как ты ее не крути, она остается водой. Вкусовые и прочие там моменты цельного человека остаются. потребность в этом есть какое-то более богатое ощущение от жизни через еду тоже человек получает и я это в, в, в, привел своих семью с жену с ребенком привел этот в ресторан их покормить они там кушают а я листаю в меню значит листаю в меню знаешь желания нет здесь, но вот ощущение какой-то какой-то ущербности оно есть. Да, я понимаю. И я смотрю хочу, ой, хочу Гаспачо. Причем, это грузинская кухня. Так сделано, представляешь, квадратная, у меня даже снимок есть этого Гаспачо, потому что он был переломным моментом. Квадратная тарелка, и в ней пополам половина зеленого, половина красного, они так интересно, сливаются, посередине там немножко овощей, в общем, красота. Я заказываю, говорю: все, я надоело, я буду выходить. Но я знаю, что такое выходить. Это половина срока голодания. Выход должен быть, чтобы гармонично выйти. То есть как, надо кстати, а? Вот два вопроса, сразу промежутки добавлю. Были ли какие-то очистительные процедуры? потому что у вас заход такой был максимально интуитивный, и за телом пошли. И второе, это как выходили именно, каким питанием, ну, прям по структуре. Да. Uh, я, uh, я же говорю, использую русскую школу голодания, а русская школа голодания обязательно предусматривает клизму. Uh -huh. uh, то есть очищение uh, это предполагается. Я всегда использую это. Другие способы не пробовал, ну и как-то и не хочется, да, потому что все-таки э, очищение идет более, то есть более эффективно. И как бы у тебя э, более эффективный процесс э, очищения организма происходит. Дальше что? Э, выход. Так вот, выход равен половину срока голодания. Это, это я уяснил по тем своим э, всем, э, предыдущим голоданиям. И сама наука, вот эта русская школа голодания, она об этом тоже говорит. Да, я думаю, все школы голодания примерно так придерживаются этого. Ну, я думаю, сейчас я возьму гаспачи, ложечку съем, ложечку. То, что выходить можно по-разному, можно выходить на молочные дети, на китломолочные, можно на овощной, вот, ну и так далее. Я решил, вот на овощной буду гаспачи, думаю, ложечку съем. Завтра две, ну, примерно так, грубо говоря. Все-таки 45 суток. Надо 20 дней где-то как минимум выходить. Съел ложечку. Почувствовал, сижу, чувствую, организм нормально принял. Хорошо. Я съел вторую. Еще посидел. Нормально, нормально. Короче, я съел тарелку. Да, так и начинается обычно. Да. так вот слушай. Ну, думаю, ну я знаю, что это после 45 суток, это серьезная нагрузка для э, желудка, для всех его составляющих тела. Э, посмотрю, что получится. Пришел домой нормально, вечер нормально, утром нормально, и утром я стал полноценно питаться. Полноценно уже. Ну, вегетарианское, но в том, в том режиме, в котором я питался. И тут до меня дошло, зачем я вообще в это дело пошел. Только тут, когда я вышел, и когда я вышел за один, э, ну, в один момент можно сказать, я понял, что мой организм, пройдя вот за э, уже практически э, 30 с лишним лет э, вот этой процессом все работы с ним, голодание и прочее, прочее, прочее, э, все формы такого здорового питания. Он уже натренировался, он стал э, легко входящим, в любое неедение, едение и выходящим из этого состояния. То есть для него нет не стало вот этих границ, не стало жестких границ. То есть тело мое сейчас я могу не есть, могу есть и могу из одного состояния перейти моментально в другое. То есть вот такая это называется полимирность тела. Полимирность, то есть э, объемность такая, вот, единство многих миров. Это по сути подготовка тела к э, возможности э, взаимодействовать с другими мирами легко, с другими энергиями. Вот э, я понял, что для этого мне и дан был опыт. Легко в хай вошел, легко вышел. Вот Здорово! Так. Я сейчас сам инсайт получил, потому что у меня программа-то здесь 10-дневная, но я интуитивно ну, минимум 11 12 суток планировал. Вот, а до этого у меня было только трое суток. И я как раз думал, ну, что-то поднадоедает уже, может, и по основной программе выйти. Сейчас понимаю, что вот ваш выход как раз и мой даст мне понимание, куда вообще стремлюсь. Вот. Да, и... но надо идти от тела. Да, и знаете, такой вопрос. Эм... Ой, пропал. Вот, такой вопрос. А были ли какие-то блоки, из глубины поднимались ли? И вы, как психолог, как работали с умом, вообще с какими-то программами, которые, возможно, от ума появлялись? Потому что голодание длительное, и опыта такого не было. Вот интересно, что-то подобное бывало? Какие-то периоды? Ой, ты, ты знаешь, самая, наверное, большая большие препятствия это были в семье потому что когда ты голодаешь длительно то в принципе ты немножко нагружаешь семью вроде бы наоборот ты не ешь ну что здесь такого нет ну ты же знаешь на каком-то этапе появляется такой амячный запах там то есть тело переходит в состояние эндогенного питания когда переходит то начинается какие-то другие процессы в теле. Тело по-другому, другой имеет запах, по-другому много воспринимается. Ну, раздражительность и прочее такого я не отмечал. Каких-то внутренних моментов, которые обо мне о чем то там говорили, что-то всплывало, нет, этого не было за это время, потому что ну, я уже почти 30 лет на этом пути. 30 лет согласись, это целая жизнь, и во мне уже столько перелопачено, поэтому никаких залежей таких больших во мне нет. Всплывает что-то, но ну, это мелочевка, с которой я справляюсь довольно легко. Я понял. Да, поэтому не было вот э, сверхнапряжения. Но когда я начинал э, вот эти процессы голодания, тогда я был, ну переход от коммуниста. В эту сферу он, конечно, был непростой, и очень, очень непростой. Я помню, был в экспедиции, духовной такой экспедиции. Мы в Тинчане в горах были, и там так, такая ситуация. Мне было тогда около 40, я был самый старший в группе, и меня, ну причем коммунист, директор завода, и молодежь на мне, как говорится, отвязывалась. То есть они все духовно, они все там знают. Я там ничего не знаю. Я просто как бы, случайно как бы включился в эту группу. Я ничего не знаю, и они, ну, они подкалывались нам. Много... То есть я что-нибудь как задам какой-то вопрос, он, как... он оказывается совершенно не в ну, неправильно я понимал, то есть с кем мировоззрение, то есть я вклиниваюсь в их уже сформированный какой-то э, такой менталитет духовный. А я в этой духовности как слон э, в посудной лавке. И вот я как что-то скажу, они меня как навалится, вычистят меня, на мне покатаются. И вот таким образом надо мной издевались, и вот я ночью прозываю. Со мной такие процессы, там каждую ночь это такие инсайды, все. Я выхожу из палатки, не могу, тело горит, все горит, я бутылку хватаю, пью, пью, и понимаю, что я пью масло. Вместо воды? Ну да, вместо воды. То есть, горит все. То есть, вот тогда были, вот на том этапе у меня были, но, конечно, очень очень непросто было. Вот, начальные шаги, вырваться из этого, когда бегемот вытаскивается из болота, это, конечно, непростая ситуация. А потом, когда ты обсох, когда ты уже по берегу побегал, нет проблем. Дальше ну, уже есть, нет проблем. На, на длительное голодание вы уже заходили с титановой платформой, да, и, в принципе, ничего не удивило. То есть просто ничего. Этого... Единственный срок, но он оказался тоже совершенно не это. Э, ничего примечательного не было в этом. Просто идешь и идешь. Я же теоретически я знал, что в принципе человек может быть, жить без еды. В принципе, без еды. Еще, когда даже не знал о солнцеедах. Только-только вот, в начале 90-х годов я еще не знал, что существуют люди, которые не едят. Тогда, по-моему, их были единицы, наверное, на весь мир. Но я уже знал, чувствовал, что это возможно. Я чувствовал по себе, потому что, ну, нет проблем. Думаю. Поэтому для меня и срок тоже был не самым таким, чем удивительным. А вот, вот этот срок, я помню, вы называли, ну, вот это длительное голодание, 45 суток, а что прошли, может быть, не только из-за него, в целом в году, но духовное перерождение. То есть, если это было именно связано с голоданием, то можете по ощущениям вот, а, вот проговорить, как это все происходило? Как именно ощущалось, вот. Ты знаешь, вот в этом голодании, в таком длительном, здесь все-таки главное было вот то, что я сказал. Это тело подготовить к моментальному переключению из неедения в едение и так далее. То есть, чтобы у него не было вот здесь никаких границ. То есть, тело стало, должно стать полимирным. Это была главная задача. Но появились побочные эффекты. Побочные эффекты в виде вот, э, каких-то новых посвящений и прочее. Следом я, не следом, через какое-то время я, э, меня, как говорится, повело в одну далекую страну, и там прошло мое очень мощное посвящение. Второе в моей жизни, первое было в детстве когда мне было 7 лет, и второе, вот это произошло. Но я теперь понимаю, что это, конечно, поспособствовало. То есть такое глубокое очищение всех тел, оно тоже поспособствовало вот этому переходу. Но здесь целый ком. Нельзя сказать, что только голодание. А здесь это мой, это мой путь, это мое движение. Просто это голодание было одним из шагов на этом пути. А вот такой тоже вопрос, на самом деле, от многих. Потому что ну, прожито определенное количество времени, и, как правило, в таком возрасте уже люди не рвутся никуда и не достигают ничего. И вот вы проголодали такое количество времени, энергетические практики делали. А с телом как взаимодействовали? То есть само тело как-то тренировали, работали с телом? Ну, здесь надо э, изначально сказать, что я, э, вот опять же, та русская школа голодания, она предусматривает полную загрузку тела. Полную загрузку тела. То есть без всяких скидок. Э, независимо от срока голодания, ты активно э, работаешь физически. То есть, э, ну, работаешь это одно, то есть я работаю, я езжу, я летаю я делаю упражнения, гимнастика, то есть, ну, в общем, весь комплекс, что я в жизни, которая у меня есть до голодания и во время голодания, ничем не отличается. Единственное, может быть, чуть уменьшаются нагрузки, там, но и то незначительно, стараюсь и это не уменьшать. То есть все функции организма должны работать полноценно, независимо от срока голодания. И вот когда я там наблюдал, вот, может быть, тоже видели, люди там в знак протеста голодают, вот они лежат на кроватях там, там прочее. Это, я считаю, только усугубляет, усложняет процесс. Нужно активно, активно жить. И тогда твое тело находит ресурсы в себе, внутри, вовне, впитывает энергию извне, то есть оно, тело начинает жить по другим мирам. Я вот много в книжках читал мыслей таких ваших, ваших же книжках, вот, о том, что вы как бы смело планируете прожить там еще плюс 50 лет и больше. Вот. Скажите, вот что именно движет? Вообще вот этим, к этому возрасту, ну, к этой цифре, вообще, и как себя чувствуете при этом? Потому что это такой распространенный, тоже от многих вопросов. Да, э, благодарю. Э, Роман, понимаешь, я вообще-то сроков не устанавливаю. Э, э, и в эту сторону смотрю э, так. Я буду жить столько, сколько мне интересно. Mm. Вот, это вот, вот это точно определено, что чтобы мне было интересно жить. А, а что такое интересно жить? Вот здесь уже можно расшифровать. А, Во-первых, я должен быть полезен а, обществу. Ну, не говорю там семье и прочее, это, это часть общества. То есть я должен выполнять свою миссию. Если я пришел на Землю, так я должен максимально отдать все то, что то богатство, с которым я пришел, а, э, не каждый пришел с большим э, как говорится, арсеналом, э, с большими ресурсами. И вот я стараюсь, э, это не просто, это не пафос, это действительно моя позиция по максимуму реализовать себя в этой жизни. Если уж я пришел на Землю, то я должен жить счастливо и помочь максимуму людей тоже жить в этом счастливом состоянии. Вот это моя задача, и это моя миссия просветительство, прочее. То есть просвещение — это уже инструмент. Так вот, и это мне интересно. Это мне приносит радость. И я поэтому и говорю, я буду жить столько, сколько мне радостно. Чем больше будет радости, тем дольше буду жить. А количество лет — это трудно сказать, потому что ты видишь, как все динамично меняется mm -hmm. все просто фантастически меняется поэтому загадывать там не знаю что будет но каждый день по максимуму жизнь по максимуму каждый день это для меня это норма моя это мой критерий жизни и поэтому я помню что когда я был ну лет тридцать не было, я имел кучу болезней, то, что ну я же говорил, что я, во-первых, жил в таком экологически грязном городе Новокузнецке, плюс наработал на вредном производстве, угробил свое здоровье, у меня был целый букет болезней, плюс водочка была там рядом, а в Сибири, в Сибири без этого, ну, в общем-то, мало кто холодно. жил. Холодно, холодно, Сибири. Без Поэтому я угробил свое здоровье. И я думал, дожить да бы мне вот до 50 лет и посмотреть, а что же будет вот в 2000 году? Понимаешь? Но я не зря так думал, потому что душа-то чувствовала, что если так буду жить, то я не доживу до 50 лет. И у меня действительно были уходы раньше. Я же возвращался оттуда уже не раз. Так вот, это все было до 50, уходы мои. И действительно, я должен был уйти и не дожить. И поэтому мечтал об этом. Но, а сейчас я живу, и у меня нет какой-то даты, куда я хочу заглянуть. Я просто каждый день по максимуму, с удовольствием, с радостью. Мне нравится жить на Земле. Земля — это вообще чудо. Там Я там бывал тоже, я думаю, и что-то приходит из воспоминаний. Но здесь интересно. Здорово. А вот если вернуться к прошлым голоданиям, неделя, две недели, тогда, когда вы еще не были психологом с таким большим стажем, глубокой проработкой, тогда как психика реагировали? И как вы тогда перебарывались в момент? Сейчас... Дело в том, что тогда, когда я голодал, в начале 90-х годов, когда все искали, где поесть, а я не ел. И вот это вот... То есть такое вот несоответствие. То есть с товарищами, с друзьями, в семье, везде были точки напряжения. Точки напряжения. То, что люди... Сейчас, в общем-то, многие понимают, ну, голодает человек, ну, значит, ну, а тогда, ты чего там, да что? А тем более перестал пить. Сам понимаешь, это сразу ты не просто белая ворона, а та ворона, которую надо отстреливать. Ну, в общем, примерно так. И вот это, это было самое большое напряжение психологически это сильно то есть на тебя давило окружение психологически это было трудно или вот э, э, день рождения там, у жены а я не ем там, я все равно, я тосты поднимаю но не пью там, ну и так далее э, а и ты, день рождения жены, ты ничего не поешь, ты посмотри, как она старалась, как вот это, ну, понимаешь? Ну вот примерно такое. То есть вот эти вот. А внутренних процессов каких-то, наверное, не было особо. Почему? Потому что я вообще целеустремленный человек. И если я ставлю задачу, ну, я считаю, это мужская такая позиция, то я иду, и мне уже здесь какие-то, Факторы не столь важны. Мне важно идти. У меня э, такой вопрос. Вот э, сейчас же у нас, так скажем, нашего поколения идет период взросления. И у вас есть школа, э, где по итогу человек может выйти целостным, счастливым, любящим жизнь, мир, человеком. Вот. И можете рассказать и про школу? Вот про, про сами, ну, коротко про сами процессы, что текущее поколение может оттуда взять, зацепить? Вот, по психике, по здоровью, по телу, еще что-то. И, соответственно, ну, в целом вот, пока вот так. Хорошо. Благодарю, Роман, что напомнили, то, что я увлекся этим, этой темой, воспоминаниями. Действительно, пройдя такой путь, мне уже в этом году юбилей, 70 лет, и путь достаточно глубокий, разносторонний, я понимаю нужды и чаяния людей. Причем разного возраста, и молодежи тоже, потому что сам э, прошел это все, причем прошел довольно тяжело. И я хочу, чтобы современная молодежь э, имела знания. Самой большой проблемой, которая, вот, я считаю, есть в обществе, э, у человека соответственно, это отсутствие знания о жизни, системных знаний. Не просто там, там кусочек урвал, там, там, там вот то, там здоровый образ жизни, а что это такое есть овощи, к То есть, понимаешь, обрывочные знания, они, конечно, бессистемные, они не дают той пользы, человек часто бросает не... Начав что-то, ты сам знаешь, многие начинают, очень многие начинают. Но доходят единицы до результата. Так вот, понимая все это, прекрасно понимая вот эту сложность вытащить бегемота из болота, я разработал, конечно, благодаря такому опыту, а опыт достаточно большой, я жил в Индии, изучал восточную философию, жил в Сирии, суфизм изучал, проехал по нашим монастырям, в том числе и северную, вот Архангельская область, Вологодская область и так далее. То есть, в общем, достаточно глубоко изучил это, многие практики, в том числе и буддизма и вот э, имея такой опыт я э, разработал систему знаний систему знаний которая дает гарантированно дает базу э, счастливого человека то есть на этой фундаменте человек может строить любое э, любое здание в своей жизни любое здание жизни где угодно независимо от страны независимо от возраста независимо от социального положения он может построить свое счастливое здание. Вот такую систему знаний я разработал, есть действительно школа, сейчас она называется Международная Академия Естествознания, в ней у меня там несколько десятков преподавателей из разных стран, студенты из всего мира, там и Австралии, Америка и прочее, прочее, прочее. но только русскоговорящие пока. Хотя много уже, ну 14 лет мы существуем, Выпустили огромное количество счастливых людей, гарантированно счастливых людей. Это онлайн-образование. 10 месяцев и, пожалуйста, и гуляй. Счастливый человек. Вот. Но сейчас я... у нас есть еще там продукты, это можно заглянуть. Просто по-русски даже набрать сайт Анатолия Некрасова, и там вся информация есть. Я сейчас... Вот вопросы семьи для меня ценны. Я разработал учение о счастливой семье. Впервые в истории нет больше учения о счастливой семье. Я первым начинал вообще о семье говорить в России. И поэтому тогда, когда все челночили, а я выживали, я, в общем-то, семью проповедовал. То есть вот это все накопилось, все это реализовалось вот в этой системе знаний. Знания, ну, ни один еще студент не вышел с гарантированным вот таким состоянием счастливого человека. Ни один не вышел без гарантии такой. То есть это супер процесс. Это, этим я доволен. Я сейчас, я сейчас пошел в вопросы здоровья. Вопросы здоровья больше. Ну, наверное, возраст меня заставляет здоровьем заниматься все больше и больше. Хотя здоровьем надо заниматься в любом возрасте. Вот я рад, что ты вот в таком возрасте уже включаешься в процесс. И вот я рад, очень рад тем студентам у нас, которые молодые приходят. Какое у них классное будущее. Если лет в 20 с небольшим освоишь эту систему знаний, ты же не допустишь тех ошибок, которые потом придется разгребать. Я же первую книгу написал только в 50 лет. До этого я... 5 лет включился, да какую жизнь можно построить. Поэтому я и создал вот эту школу, где могут люди получить на старте жизни замечательные условия для создания семьи, для своего здоровья, для для для для. для. Так вот, а сейчас здоровье. Здесь вот получилось очень интересное мое вхождение в здоровье. Мне пару лет назад, как говорится, пришла такая информация, что мне надо заниматься целительством, но я не хочу заниматься целительством, думаю, что там не то этот процесс, это ушнавато немного. И, но потом пришла методика одна, одна методика. Я ее попробовал на себе, это очень понравилось, я ее проработал, я ей на себе ее испытывал два месяца, работал с собой все, классные результаты, думаю, О, интересно. И я ее так еще исследовал, продолжал исследовать, исследовал до тех пор, пока не начался этот коронавирус. И тут я понял, для чего мне дана была эта методика, и зачем, и почему мне сказано было идти в направлении целительства. Да, счастливая семья, там, да, обучение, это все отлажено, преподаватели работают, я тоже в этом участвую, но это все уже как бы фундамент. А здесь новое направление. И в чем она оказалось новым? а в том что э, вот этот метод который я разработал у нас быстро когда начался коронавирус я понял для чего мы быстро с командой создали э, продукт курс э, так называемый иммунный курс генетическое здоровье в котором иммунитет человека поднимается в разы в разы даже где-то раз в пять может подняться иммунитет человека причем любого возраста Uh, у нас есть люди возрастные, после 60, но ну, я сам 70. <laughs> вот. То есть uh, иммунитет начинает работать классно, как у, как у uh, младенца. Uh, вот. И uh, эти люди, вот сейчас уже их прошло около 400 человек, прошли этот uh, курс. Это просто фантастический результат. Uh, Онлайн-курс, он каждый месяц, раз в месяц мы его проводим. Вот сейчас идет уже четвертый uh, курс. Каждый месяц мы начинаем. Поэтому на сайте все, что можно увидеть. Круто. Мало того, я увидел, что нужно человеку дать комплексно. Я же вообще системный человек. Ну, когда-то там управлял заводом, и прочее. То есть вообще система для меня всегда выигрыша, я считаю. Любая системность в знаниях, не фрагменты, не поверхност а системность. Она более эффективна. И вот я разработал систему работы над своим телом. Называется «Марафон 90 шагов к здоровью». 90 шагов, то есть 90 дней. Каждый день я записываю аудио посыл человеку. Каждый день новая какая-то практика, новое сознание. То есть выстраивается мировоззрение здоровья за 90 дней. Вот сейчас вот первый наш поток идет уже на, 40, 40, сегодня 42, на 42 шаге. Каждый месяц начинается новый поток. Вот пока первый идет, второй уже начался тоже. Каждый месяц, вот в начале первого числа каждого месяца мы начинаем этот поток. Уникальные результаты. Тоже супер, мне это нравится. И вот сочетание генетическое здоровье, вот этот курс, и вот этот марафон, и все, человек абсолютно здоров. Я слово абсолютно никогда не использую, но здесь мы включаем все тонкие тела. Работа со всеми телами регенерация происходит максимально эффективно, ну и конечно работа с физическим телом, то есть упражнения весь охватывают вот я сейчас увлекся этой... а, а ты говоришь, что э, зачем жить интересно было именно ощущение и мысли, а, такой еще вопрос Антон Александр Александрович, у нас там по времени 10 минут но вопрос не менее важный может даже более важный вот э, как правильно развиваться духовно с чего начать? А вот расскажите, вот тут же также вопрос спрашивают про молитвы, расскажите там как часто, зачем. Вот тем более наше поколение, оно к этому подходит, то есть агрессивная энергия начинает структурироваться, начинает как-то там смотреть в эту сторону. Я вот ты упомянул молитвы, это конечно дорога духовности, но духовность надо понимать все-таки это духовность для меня это глубокая человечность. То есть высочайшие человеческие принципы, высочайшие человеческие качества. Вот. Доброта, великодушие, так далее, так далее. То есть такие вещи, которые, вот это и есть база духовности. Если ты, вот иногда я слышу, духовным называют человеком Гитлера, потому что он там занимался и духовными практиками, и даже там направлял экспедиции там, в Тибет и прочее. То есть он разбирался в эзотерике и так далее. Но это не духовность. Духовность — это обязательно величайшая доброта. Это величайшая а, а, любовь к земле, к людям, к своему телу. Это любовь ко всему. Вот это и есть духовность. И, соответственно, пути надо выбирать разные. Я прошел разные пути, я прошел религиозный путь и православие, я и был опыт махалкадилом, был опыт в, в этой у адвентистов седьмого дня я там даже читал проповеди <с> есть, вот такой был у меня опыт то есть я много чего прошел много испытал как я говорил уже и индийскую философию религиозную и суфизм то есть это все набирал накапливал накапливал и вот молитва это у меня тоже шли этапы роста в молитве от чисто религиозных начала потом все больше и больше мне нужно было все больше и больше свободы. Я не хотел просить уже э, у Бога, не хотел просить, я уже хотела дарить. Появились другие молитвы другого качества, и в конце концов я пришел к тому, что самая высокая молитва – это состояние любви. Вот с любовью делишься, благодаришь мир, э, любишь всех э, и так далее. Вот это и есть состояние молитвы, и когда ты Тебе нужно, нужно, состояние молитвы, молитвенное состояние. Ты просто наполнись этой любовью, засветись свое сердце солнышком, засвети, засветись вот таким солнцем. Вот это и есть самое высокое состояние любви, это самое высокое состояние молитвы. Вот такой путь. И я добавлю еще духовность. Духовность это обязательно масштабность, обязательно масштабность. То есть ты должен заниматься и видеть не только себя, свое тело, свое окружение, свою семью, свой род, свою страну, но и планету, и выходить за пределы планеты. Должен все это осознавать, чувствовать, и планету чувствовать как свой дом. Вот, вот, понимаешь, вот эту планету нужно чувствовать как свой дом. Я специально совершил кругосветку для того, чтобы почувствовать вот планету вот так. Действительно она маленькая. Действительно. И вот э, масштабность – это обязательно составляющая духовность. Ну вот, если коротко. Здорово. А первые шаги к этому пути? Какие порекомендуете? К достижению вот этого состояния и масштабирования. Э, про, про масштаб? Нет, но про духовность в принципе какие первые По, шаги? Принципе, про, про духовность в принципе. Знаешь, сейчас э, в этом проблемы нет. Когда я начинал, тогда было трудно. Я, например начинал с Библии, я ее перечитал два раза всю вот это тысячу с лишним страниц, то что других у меня не было источников, и я каждый день читал там буквально по пять страниц, пять страниц, я ее читал полгода, читал полгода вот. Сначала я себя заставлял читать. Я просып... был очень сильно занят работой, поэтому просыпался, ставил будильник, просыпался на полчаса раньше, и эти пять страниц читал, ничего не понимая, потому что такая там такое накручено. Для меня того, ну коммуниста, понимаешь. Вот. Потом стал просыпаться уже быстрее, легче, потом стал просыпаться без будильника, потом стал садиться за нее вот в эти полгода стал читать уже, начиная читать, у меня руки горят, лицо горит, то есть я энергию начинаю чувствовать, хотя понимал все равно мало. То есть она просто энергетически наполненная книга. Так вот, надо читать энергетически наполненные книги. Вот для самого начала, вот у меня есть книга, называется ⁇ Живые мысли ⁇ Но ее тоже читать желательно 5-7 страниц в день, не больше. А то, если для новичка, может отравление наступить. 5-7 страниц в день, но каждый день. Вот так попит, через два месяца, а там она 600 страниц, как раз через два месяца человек гарантированно будет иметь другое состояние сознания и уже другое состояние духовности. Здорово. Мощно. Еще знаете, какой вопрос? У нас еще времечко есть. Поскольку у вас психика была проработана, и на голодание было достаточно просто, то людям, которые заходят даже на три дня голода, на пять дней, вот в частности, у меня мама, например, не может. Ну, ей тяжело держать и кадыши, она не идет через уступки, через фрукты, овощи. Вот. И когда ум начинает очень накидывать разную информацию, как вы порекомендуете вообще взаимодействовать со своей психикой? Ну, если это человек, который не может переть как танк, независимо от того, что в нем происходит. Здесь нужно желательно иметь поддержку у своих близких которые, ну, доброжелательно, мягко. То есть сначала настроить своих близких на то, что тебе нужно пройти этот процесс. Дальше. Это такое окружение, атмосфера должна быть благоприятная. Это очень важно. Второй момент. Нужно понять, зачем тебе это нужно. Что ты от этого получишь. Настроить тело на это. Телу поговорить, ну, с телом общаться. Тело живое, просто с ним Каждое утро общаться, ну, ну, друг, мы с тобой сейчас и делаем это для того, чтобы, то есть, ты стал более здоровым, более молодым, легко, тебе будет хорошо же. Ну, то есть, это не, это действительно так, это не, не смешно. это Можно общаться с телом, и она слышит, и оно начинает уже меньше выдавать тебе таких. А главное, голова перестает командовать, потому что тело все-таки с головой связаны, если оно принимает решение, то голова подчиняется. Вот, вот это два момента. То есть тело настроить и окружающих настроить на это. Понимать зачем. И вот это, это важно. А это еще, еще такой момент, тоже с предыдущими спикерами разговаривали. Вот Голдс такой момент говорил, что пока ты страх не впустил себя, ты можешь голодать ну, в принципе достаточно длительно. То есть больше, чем даже ты себе можешь представить. Вот как вы это прокомментируете? Потому что вот здесь ребята пишут, страх, что заболит желудок, страх, что и то заболит, то, то, то. Понимаете, вот здесь, да, я со страхами тоже давно завершил процесс, поэтому для меня это не вопрос, но сейчас вот я вспоминаю, да, страх может, страх может выбить из этого состояния, действительно, если ты правильно говоришь, если ты его впустишь. Но зачем его впускать? Дело в том, что человек такая замечательная система, которая в любых условиях перестраивает свое состояние, эта система, и она прекрасно себя чувствует. В любых условиях можешь есть, можешь не есть. То есть примеров столько примеров это примеры же это уже говорят о многом вот тебе пожалуйста какие страхи но главный страх надо это вот одна из один из вопросов духовности это избавиться от страха смерти вот это вот отдельная тема отдельный разговор здесь у меня тоже очень большой опыт вот, избавление от страха в первую очередь страха смерти и сейчас я со смертью взаимодействую очень легко и просто Поделитесь, если вкратце, как взаимодействует. Дело в том, что э, она меня боится. То, что где я ее увижу, эту энергию, я ее сразу превращаю в другой процесс. Она избегает меня. Ну это через любовь, конечно. Конечно, через любовь. Потому что она знает, что идет... В столкновении со мной все энергии смерти трансформируются в любовь. В любовью. Здорово. Ну это как раз то, что может делать счастливый человек, то, чему вы учите в школе. Ну да. Ну я считаю, что у нас как раз час прошел. Вот. Очень крутой эфир. Антон Александрович, я вас благодарю. Вообще классно. Ответили на многие интересные вопросы. Ребят, все, у кого есть инсайты, эмоции, делитесь в своих историях, снимайте, отмечайте. Вот, меня, Анатолия, вот, делайте скрин вот. И не забывайте, что у Анатолия Есть реально крутые программы, курсы Доступные Я более чем уверен, что они вообще по доступной цене Очень, очень дешево Мы специально на время карантина Вообще сделали 50% скидки То есть мы, по сути, на все делаем. Ну, Я сам заинтересован Сам посмотрю тоже Я просто ранее пролистывал, не замечал вот, Видимо, внимательно смотрел Посмотрю еще раз Поэтому Всем спасибо, что были в прямом эфире вот, желаю. Желаю, желаю успеха тебе, удачи, Роман.